Ну что, приветствую тебя, мой незнакомый, но очень, возможно, будущий коллега. Я желтый мужик. Это мой авторский бренд уже с 2001 года. Дальше статистических данных никаких не буду выдавать, потому что я думал, что запис... сначала хотел записать серьезное какое-то видео, прям круто, все. А потом понимаю, ну какое серьезное... Видео, ежели я продолжаю учиться вот этому АБСу, вот этим всем программам и так далее, и, и картинка не идеальна, и все не идеально. Если кому-то нужно что-то идеальное, то идите платите сумасшедшие деньги. Можно и ко мне, через годик. Ну да ладно. Собственно говоря, по-быстрому постараюсь сделать... В этом коротком видео, я надеюсь коротком, я немножечко хочу просто рассказать о себе, о своей жизни, ну последние там примерно лет за 10. Вот. А в принципе, как я написал внизу, я реально дружу с микрофоном уже порядка 30 лет. Хотя актерского образования, когда, как мне часто спрашивают, не имею. Итак, я себя чуть-чуть сейчас уменьшу вот так, наверное, будет хорошо. Вот И поехали, чуть-чуть покажу вам фотографии и чуть-чуть комментарии. Итак, погнали. Ух ты, да, действительно, не поверите, я иногда бываю не желтым, это бывает крайне редко. Это фотография с мероприятия. Девушка в моряке защитила лидерскую должность и попросила провести им мероприятие. Вот, кстати, э, как слева-справа от вас, не знаю. Ну, короче, вот девушка рядом, это моя старшая дочь э, и партнер во многих делах. Так, ну, погнали дальше. Постараюсь по -быленькому. Так, это какое-то... А, я вспомнил. Это провожу тимбилдинг в лесу, шикарное место, громадная компания, лидер по продаже спортивной одежды в Краснодарском крае. Так, погнали дальше. Это одна из свадеб, тоже да, проводим нормально, с микрофончиком, люди довольны, дети вон носятся, как угорелые, все в порядке. О, вот это крутая фотка, хотя, конечно, там еще одна будет фотка с этого мероприятия. На самом деле, вот здесь я работаю заместителем генерального директора по куче вопросов, в том числе маркетинг и реклама. У нас такая была компания Sunrise. Ну, это лидер, бесспорный в ЮФО, двойка в Краснодарском крае, первая компания по объему продаж. Ох, мы чудили, такую рекламу делали, такие эвенты, город на ушах стоял. Круто! Вот, сейчас с этого мероприятия там еще один интересный человек будет, уже, к сожалению, ушедший. Так, куда я смотрю? А, вот сюда, <laughs> я же двигаю. Погнали дальше. Так, это мастер я проводил офлайне. А, а, там их было много. Этот, по-моему, назывался... Публичное выступление, общение или актерское мастерство То есть смысл Открыться, раскрепоститься, быть свободным Иначе как сухарик, что ты пытаешься кому-то объяснить, никому ничего не понятно М -м, Ладно, это отдельно, как-нибудь поговорим Погнали дальше Так, этот детский мини-тимбилдинг какой-то там, человек 40, их мы что-то там мутили Нормально мутили, классно это мероприятие! Я бываю относительно серьезным. Бывает такое. А, это крутое, это уже мероприятие. Это ряд фестивалей было. Был э, компания Beeline проводила. Господи, Бикай Кэмп. Это серферы этих на досках слетали, эта сцена. Мы как раз что там вот мутили. Вот. Кстати, мы им.. Э, огромное количество фото, видео и контент информации я отправлял в Краснодар фестивале и фактически мы были их представителями в СМИ в электронном СМИ блин, я сегодня забываю, куда нажимать надо так, ага, ну это опять же вот мероприятие это когда я в Санрайзе работал вот то, что я хотел сказать увы гениальный человек не все его принимали, Трахтенберг кто помнит. Вот, я его приглашал к нам на мероприятия. Это... Таких мероприятий мы проводили каждый год. Каждый год кого-то приглашали. Ну вот, классный чел. Не все принимали, да. Вот такое бывает. Это у нас есть такая называемый огромный комплекс. Ээээ... Как он называется? Построили. Немецкая деревня называется. Все в немецком стиле и так далее. Вот там открывали ресторан. Мы там тоже немножечко... Подчудили Так, это я со средним сыном. У нас иногда делается типа фестиваля что-то в городе. Заезд на велосипедах. Это не мотоцикл, это мой велосипед. Один из. Я вообще уже последние два лет больше 20 лет уже езжу практически в основном только на велосипеде. Это мой любимый чопер. Вообще. Это второй выпуск. Компания всего три выпуска таких великов сделала. Это второй второй выпуск так, а, вот здесь, <смех> забываю а, ну, вот опять же, со старшей, чудим я в виде пирата с детьми, чудили, или чудим иногда и сейчас, да, кстати, мне 55 лет, нормально, я продолжаю, как бы так, это мастер-классы вот такие классные штуки мы делаем, ребята просто бомба, каждые выходные я иногда кидаю там стримчики что-то, какие-то информацию с этих мастер-классов разбираю вот Огромное количество детей и, как я уже не забываю, постоянно говорю, ребят офлайн онлайн, настолько пересекается. Конечно, да, я когда пришел в онлайн, <coughs> я такой думал, я так на короле, сейчас я фигушки. Огромное количество нюансов, которые совершенно по-другому работают в онлайн. <coughs> и за последний год я столько накопал классных фишек. Так, это какой-то тимбилдинг, честно говоря, даже не помню, помню, что их там было очень много. Тимбилдинг это когда много людей собирается, разно, раньше просто бухали, сейчас нужно провести спортивное мероприятие, какое-то творческое, какой-то корпоратив, чего-то, чего-то, а потом уже, конечно, не там, все нормально. Вот, ну и там тоже ведем его, соответственно. Так, ну это опять пират попалась, фотка. Так, это что? Это опять какая-то свадьба, вот мы тут чуть-чуть чудим. Вот это прикольная фотография. Ой, зажигалка тут грохается. Каждый год в день города, огромное количество людей, так же, наверное, как и в вашем городе, театрализованное шоу, и проходит по центру города. Кто найдет меня первый. Э, так сказать, где или не сказать? Или замануха? Ладно, короче, вот вправо, вниз, короче, внизу, вот лев толст, как, вот сейчас, сейчас нет, вот, а, а вот, вот тут, короче, вот это вот, вот, это я, гримировали, жуть, мы потом по городу вот так шарились, прикольно, так, о, тоже крутое мероприятие, это фестиваль Кубана, кто помнит, сейчас, к сожалению, все, все фестивали, видео, аудио, брал интервью, освещал всячески и огромный объем информации мы публиковали. А, ну в этот момент я работал, этот самый, у нас портал, он сейчас всероссийский отдых на кубани.ру И мы представляли представляли огромное количество мероприятий, которые проходят вот такого типа на Кубани, потом и рядом. И вот все мероприятия нужно объезжать. И, ну как бы и наша реклама там была, соответственно. И, соответственно, мы представляли фестивали то, что на них приходи, проходило. Дальше. Ну вот тут мы с детворой дуркуем. Это я в роли фиксика. Очень такого недовольного фиксика. Прикольная фотка так это тоже это тоже тимбилдинг и по-моему это проводили кстати вы знаете наверняка у вас в городе есть сеть магазинов магнит знаете да вообще-то она называется торговая марка тандер вот это для магнитов тимбилдинг проводили к сожалению, не попала моя команда, но ладно. Так, это тоже немецкая деревня, что-то там еще открываем. Это им ролик какого-то пастушка, не знаю, какой-то там. Бла-бла-бла. А это наш сбор какой-то разборки перед тимбилдингом. Что-то. Серьезный. Я бываю серьезный, ребята. Опять серьезный. Это же надо попало. Это какое-то мероприятие, какой-то тренинг. Не, не помню, где-то что-то. И девушка такая серьезная, симпатичная. А, ну это мой любимый велик. Это где-то меня поймали, чуть катался. А, это нам тоже на этом, на забеге вела. А, вот бывает и такое. Это Самирчик Асарян, Один из таких, ну, топовых у нас в Краснодарском крае ведущих свадьб, мероприятий. Вот, он, он делал какое-то свое там огромное мероприятие. Попросил нас там с дочерью, значит, немножечко пошур, по, пошубуршить народ. <possibilities> К серьезной зарабатывает сумасшедшие бабки Посмотрите на него Какая серьезная Какая а. Вот это мы проводили мероприятие для Газпрома Детей человек 300 наверное было Ну тут я в роли Кто узнает Шляпник Башка думал отвалится Шляпа вот такая здоровая Давит жуть ну, типа котика с детворой дуркуем <К gece> Ну это тоже а это на это на ипподроме лет 7 его ведем все мероприятия Это компания не знаю если у вас высшая лига занимался сцены там оформлением всеми делами всякими делами высшая лига это в краснодаре у нас проходит забег собирается ребят не поверите тысячи людей разного возраста с родителями сами там призы все такой движняк нереальный так о, вот это прикольно. Я там, честно я чуть не узрался. Это шоу, ледовое шоу овербуха. Они придумали такую фишку. Значит, подвешивают Деда Мороза под крышу, и там действо идет, и в конце действия, значит, там Дед Мороз должен появиться. Но не просто ж так... Короче, подвесили под самый потолок, там эти лонги, сидушки, закрепили все дела. Ну, вот там куча нашего народа отказалась сейчас в этом мероприятии. И оттуда слетаешь вниз, в центр ледового этого Как он там этот, ледовый каток, ну, вот, вокруг эти чемпионы мира, Европы и так далее. И мы там, значит, поздравляем Дитвору. Я на первой репетиции. Детали не буду, ладно, опущу. Вот так, а это господин Левченко, шикарный тренинг, вообще, кто знает, наберите в интернете тоже мероприятие. А, ну, собственно говоря, вот и все, я закончил той же фотографии. фотографии, что я тоже иногда бываю серьезным. Так, вот теперь бы нужно быстренько сказать пару слов серьезных, пару серьезных слов. Нет, нету серьезных слов Так меня это все повеселило а... Ребят, скажу одно Вот эту штуковину Я записываю с первого дубля И как бы она не получилась Переписывать принципиально не буду И это очень важно Потому что ни один наш вебинар Который мы проводим На любое количество, на 3, на 100, на 300 Его не перепишешь Потому что вот такой, как ты пришел Таким тебя и увидели. Пару мыслей, которые там из текста. Просто. Люди продают людям, друзья мои. И это не брехня, что порядка 70% мы совершаем а, на эмоциях, действий, принятии решений, покупок и так далее. Поэтому, да, можно все изучить. Вот как я сейчас изучал, у меня не поверите. Чтобы настроить вот эту хренотень, которая... Идеально так и не получилось. Я что, Сколько времени сейчас? Да, я почти час сидел, тыкал этими клавишами. И можно сделать идеальную картинку и выйти таким, да, ребята, я классный, я вообще живой, я хочу вам показать свою экспертность, или типа что-то такого. И что? Поэтому, Нет. Да, надо изучать, надо разбираться и в автоворонках, и в рассылках, и во всей этой премудрости, коль мы уж пришли сюда. И Мне 55 лет, ребята, я туплю по-страшному. И как я понимаю людей, которые приходят, и что? И тебе дают задание, и ты должен сделать и то, и то, и то, и то, и то, и то для того, чтобы в конечном итоге выполнить задание. Взрыв мозга. Возвращаюсь к тому, что, друзья мои, то надо изучать, но и очень важно все-таки научиться продавать себя немножечко. Я не знаю, продал ли я вам себя, здорово у меня получилось, или кто-то скажет, скажет, та да, придурок, конченый какой-то, блин, с ним дело не, не иметь вообще никогда нигде. Может быть, да. Не вопрос, ребята, не приходите. Но я придерживаюсь принципа такого, что... Все-таки сначала нужно продать себя. Потом у тебя купят. Либо все, либо большинство твоих продуктов. Те, кто тебя купят. Тому, кто ты будешь понятен, комфортен, приятен. Поэтому продай себя. И тебя, у тебя купят Ну почти все. <ф vezes llega> Ладно, ребятки. Все всем пока как на всех нас учат значит если тебе понравилось это видео поставь лайк даже если не понравилось то ну поставь все равно лайк <свеч> пофигу вот. а ну и конечно ко мне в паблик заходим я там тренируюсь выкладываю посты освещаю как ребята работают мы многие вещи делали и делаем и будем делать вот поработали выложили как мы работали там есть у меня какие-то отзывы, посмотрите, я забываю про них все время. Но как бы там ни было, ребята, давайте раскрепощаться, давайте открываться, давайте будем... А что я, давайте я себе сделаю крупненько, чтобы я последнее слово сказал красиво. Вон какая водка ужасная, ну да ладно. Ребят, хорошего вам настроения, желания, энергии, солнечных продаж. Давайте, зарабатывайте. Улучшайте свою жизнь, чтобы семья ваша была рада, и чтобы вы могли позволить себе значительно больше того, что вы можете позволить себе сейчас. Все. С вами был желтый мужик. Всех целую, люблю. Пока. Итак, мой традиционный...